Друзья мои, переснимаю это, поскольку, к большому сожалению, я высветила телефон, не хотелось бы, чтобы людей беспокоили. Показываю вам. Смотрите сюда. 18-й год. Здравствуйте, можно обратиться за помощью? Меня зовут Светлана. Мой муж Анатолий болен. У него онкология, 52 года, саркома, две опухоли на ребрах с метастазами, печень, тазобедренный сустав. Мы лечимся, упираемся. Диагноз тяжелый, операция невозможно. Я все прошла. К вам обращаются верующие люди. Боженьки, не пойдем, конечно. Диагноз и так далее, и так далее. Хочу вам показать, что я написала этому человеку, в 2018 году, 4 года прошло с этим диагнозом, уже химия, уже на химию перешли. Вы знаете, да, что с этим диагнозом 5 месяцев, 8 месяцев и все. Еще раз повторяюсь, мы не имеем права лечить. Мы не имеем права лечить людей. Мы имеем право только э, останавливать смерть, отсечь смерть. Значит, усилить, дать человеку определенную силу. Я потом скажу, как называется, эм, как называется, значит, этот ритуал, который делается для людей, которые уже уходят. Мы не имеем права лечить, лечить должны врачи, но мы можем помочь человеку выжить, перетерпеть этот момент, не уйти, вот держать его здесь. И у меня ни один и не два случая, когда человека с онкологическим болезнью вот, вот так держишь в этом мире, пока не излечится. И вы знаете, как это опасно? Онкологию можно перетянуть. Это очень опасно. Если ты берешься помочь человеку выжить с онкологией, онкология забирает за очень короткое время. И те люди, которые которых я вот так вот держала, они знают это. Пока они Нашли нормального врача подходящего, даже, э, скажем так, в денежном отношении нашли возможность. И хочу сказать, я лечу, то есть лечу, нет, неправильно, Ис, исцеляю, останавливаю, помогаю, не уйти в мир иной, абсолютно даром. Я с больных людей никогда денег не брала. Но есть понятие совесть, уважение к человеку, который берет на себя такую ответственность. Восемнадцатый год, запомнили? Это было в 18-м году. Человек с таким диагнозом до сих пор живой. Четыре года прошло. Слушаем дальше. Значит, теперь. Двадцать год. Значит, давайте так вот покажу, чтобы опять не светить и не переснимать. Не хочу я. Так. Здравствуйте, меня зовут Анатолий, это с вашего разрешения, моя жена провела для меня ритуал остановить онкологию. Жена не должна проводить, но потом мы выяснили, когда я объяснила, сказала нет, просто она как бы это все собрала, я поняла. Огромное спасибо за помощь, рецидив остановился, хотя до этого в течение года у меня было ухудшение. Слушайте еще раз, пожалуйста, смотрим. Моя жена просила вас подсказать ей, какой ритуал она может провести для меня еще. Вы голосовом сказали, что каждый человек должен просить у сил мироздания истили не сам, для себя. Прошу вашей помощи. Да, когда я объяснила, они мне объяснили, что да, просто он неправильно выразился. Дальше. Я подсказала название ритуала. Хочу провести. Спасибо вам большое. Так, дальше. Вы предупреждали, что нужно сообщать о дате проведения, ничего не проводить а можно, можно нам провести ритуал, он мне пишет. После чего второе сообщение я уже как бы объяснила, там уже с другого номера она мне писала еще раз. Сегодня слушаем, смотрим еще раз. Уже сегодня. Давайте я вот так вот светить не буду, ладно? Номер на сей раз. Здравствуйте, меня зовут Светлана, пишу вам с телефона моего мужа, у него онкология, вы неоднократно делали, мы неоднократно делали ритуалы, и я вам, и Инге написал: может вы нас помните, сейчас мы в Израиль. Четыре года прошло, человек, который уже, уже все на последней стадии, уже везде вылазило это вот, это все, и четыре года он держится благодаря моим работам. Слушаем. Врачи не могут остановить, теперь они отказали мужу в лечении, извините, выходной вы предупреждали, у нас безысходность, помогите, пожалуйста, вся моя жизнь, мы вместе 30 лет и так далее. Не оставьте нас и так далее. Помогите, пожалуйста, помогите, вы наша последняя надежда и прочее, прочее. Теперь, дорогие друзья, 4 года человек останавливал онкологию у вас, у вас пошли улучшения. И вы исчезли. Вы уже начали, ну, у вас начало проходить. Вот в чем ошибка человека-то. Человек думает, а зачем говорить спасибо? Знаете, скольким людям я помогла выйти из комы, выйти из этого состояния между жизнью и смертью? И они исчезли. Исчезли, просто исчезли. Я вам говорю, я сейчас почему вот, таком, вот так вот перевозбуждена, потому что это настолько омерзительно. Я знаю, что они еще раз придут уважаемые дорогие люди, когда у вас начала уходить болезнь, вы что-нибудь сказали этому человеку? Вы спасибо сказали слово одно написали этому человеку? Вы хоть раз откупились за эту болезнь? Вы хоть раз посчитали нужным, блин, спросить, а может тебе свечу одну отправить надо? Вы знаете, вот я скажу, скажу, вот она намекает, не скажешь, они же никогда вы хоть одну свечу отправили этому человеку? Вы хоть сказали, Инга, может, как-то нужно откупиться от сил? Вы не понимаете, что вас все равно вернет. Вы просто считаете так: Сделала, ну и отлично. Все, до свидания. Чем вы умеете писать? Зачем это надо? Но когда вас снова возвращает ко мне, я открываю нашу переписку и вижу, что человек в 18 году еще писал, потом в 20 потом в 21-м. И я 4 года держала этого человека в этом мире. Вы хоть одно слово сказали спасибо. Нет, вы только писали, помогите, у него уже улучшение, теперь еще что-то надо. У него улучшение, теперь еще чего-то надо делать и так далее. Вы писали мне только просьбу. Вы писали мне только, что еще вам надо, чем еще вам помочь. Вот одно сделали, уже все хорошо. Теперь вот помогите в этом. Иногда Яна мне пишет, говорит, вот я не знаю этого человека, она у вас вот вроде была давно, еще мне не писала никогда. Посмотрите, пожалуйста, вот кидает мне телефон, вот она просит о помощи, там написано. Здравствуйте, мне Нинга один раз помогла, вот мне еще сейчас проблема там какая-то там что-то случилось, на работе вот может она мне помочь. Я открою нашу переписку и вижу, что в 2020 году она мне писала, у меня сын попал в аварию. В очень плохом состоянии, врачи не дают никаких гарантий, никакой надежды нет, до утра не доживет, я вас умоляю, помогите, пожалуйста. После чего я говорю, отправь фотографию. Я отправляю фотографию человек. Я беру, начитываю, говорю, что ж, как, чего, что отнести, куда оставить, если нужно это делать. Через некоторое время пишет, все, он вышел из комы. Вот, что еще мне нужно делать, Инга, может, еще чего-нибудь надо? Я говорю, ну, в принципе, уже все, теперь я его восстановлю, и уже нормально. Все, и человек больше не написала мне. У ее сына не было надежды. Знаете, почему это возмущает? Потому что я стольким людям помогла, и близкие были друзья, и просто знакомые. Вот такие ситуации были. Когда они мне ночью звонили в слезах. Вот он попал в аварию, или избили, у него черепно-мозговая травма, врачи не дают никаких гарантий, помогите, пожалуйста. Я помогала, а потом я слышала о себе столько грязи от этих людей, столько грязи. А здесь просто исчез человек, просто ушел. Все, сын вышел из реанимации, что делает мать? У нее единственный ребенок, мне ничего не надо, но хотя бы спросить, можно у человека, скажите, пожалуйста, от сил, как нам э, откупиться, они же помогли. Силы же помогли. А вы, а вы знаете, что я откупаюсь за вас? Вы вообще в курсе дела, что силы просто так ничего не делают? Вот если я даром это сделал, я откупаюсь за вас. У меня обязательно какая-нибудь проблема случится. И обязательно какая-нибудь денежная там, сумма уйдет в никуда налево. Что-нибудь испортится, сломается, по новую придется купить. Какая-нибудь проблема в жизни случится, нехорошая. Понимаете, какие-нибудь нервотрепки, стрессы. Я оплачу это все вместо вас. Вы вообще в курсе это? Или вы думаете, что если я просто так вам помогла, ну, все нормально, замечательно, все прекрасно, что она же уже сделала, что там? Даже спасибо не написал человек, которого ребенка я вытащила с комы. Теперь пишет, вот, здравствуйте, Яна, она мне давно помогла, вот, и у меня сейчас проблема, хотелось бы обратиться. Я смотрю и говорю, а как ваш сын? Нормально? Да, да, он женился, вот он уже, у него все хорошо. Я говорю, а почему вы не написали вообще, что он ожил, все, все? Ну, я же сказала, что его уже перевели в палату. Ой, спасибо большое, низкий поклон, прям челом бью, что ты написала мне, что он ожил, все уже ожил, все хорошо. А спасибо, говорить не надо. Вы знаете как, вот не нужно мне от вас ничего но чувствуешь себя просто использованной, как будто об тебя ноги вытерли. Вот пришли ночью, написали два часа ночи, с воем, с криком, умоляю, прошу, ты помогаешь, а потом тебе человек вообще исчез, не, нету. Когда у него новая проблема, он мне пишет, здрасте, вы мне помогали, вот мне сейчас еще нужна помощь. Вот это мерзко, понимаете? Не все, конечно, такие. Я хочу сейчас обратиться к одной девушке. Девушка, помнишь, ты мне написала, что накануне вашей свадьбы он попал в аварию, насколько я помню, в аварию, да. И в страшном состоянии, он сейчас в коме, и врачи не дают никаких гарантий, у вас скоро будет свадьба. Я тебе сказал, что это сделали. Я сказала, когда он оживет, я тебе объясню, кто это сделал, если тебе это интересно. Потом ты написала мне что? Все хорошо, его перевели в палату. Он живой, а он мог умереть. Вы почему-то считаете, что это все... С течение обстоятельств. А давайте один раз я вам не помогу в этой ситуации. Вы увидите, что обстоятельства тут ни при чем. И ваш родной человек умрет. Давайте один раз вот сделаем такой страшный эксперимент. Вы мне напишите, что человек в коме лежит, умирает. А я скажу, я не буду помогать. Я ни разу не отказал ни одному человеку, который сказал, у меня сын, муж, не знаю, близкий друг, подруга в коме умирает. Вот между жизнью и смертью я никогда не отказывала. Я могла отказать, если кто-нибудь, вот у меня температура, я говорю, иди выпей анальгин иди к врачу. Я не буду на это тратить свое время и силы, это не смертельно. Но ни разу в жизни я не отказала ни одному человеку, который сказал, у меня сын в реанимации умирает, помогите. Или, или не знаю, или дочь, или подруга. Ни одному человеку я всегда за это бралась. Потому что между жизнью и смертью ты понимаешь, что это такое. Даже враг не отказывает, когда видит, что умирает человек. У врага даже просыпается милосердие. Я уж тем более не отказывала. Никогда. Никому. Но один из миллионов, я могу перечислить на пальцах, я даже могу вам сказать, у нас девочки были, помните, они как-то увидели меня в прямом эфире, когда я сидела в машине, я, их, я с ними поехала, мы поехали, сидели в ресторане, вот такие две хохотушки и две подруги. И одна из них выпила какие-то таблетки, самолечением занималась и чуть не умерла. И она оказалась в реанимации, она просто между жизнью и смертью, она умирала. И когда она мне написала, я говорю, хорошо, я, я конечно, помогу. И после этого она мне отправила, ну, достаточно, скажем, немалую сумму в благодарность. Это один человек. Вот, вот я могу на пальцах перечислить, просто вот пересчитать этих людей. Я помню их, просто помню, насколько их было мало людей, которые благодарили. Вы сейчас смотрите на эти все дары и все такое Вы знаете, это 1% из всех людей, которым помогли мои работы или я 1% из всех людей, которые посчитали, что нужно сказать спасибо Ведь это делается же не каждый день, правда? Каждый день что-нибудь подарки Нет, это делается один раз и делается действительно Желая делать мне, я не знаю, приятнее и так далее А вы знаете, сколько раз я подарки обратно отправляла? Мне однажды я отправила, по-моему, с Узбекистана, если я не ошибаюсь. Она отправила м -м, поношенное золото, но это не важно, ладно, у нее такое была возможность. И целая стопка фотографий, где за, каждым этим, за каждой фотографией было написано имя, там дата рождения, что надо с этим человеком делать и как помочь. Я сказала, ты мне подарок отправила или ты отправила и давай отрабатывай. Если бы она попросила меня, я бы помогла. Но когда меня принуждают к этому, когда это обязаловка, я говорю, Ян, пожалуйста, вот по этому адресу, откуда пришло, все это отправляешь обратно. Она ей отправила и написала. И там, значит, что было написано? Ну, а что мне теперь с этим золотом? Я его издать не смогу обратно. Я думаю, ты же мне сказала, я от всей души подарила, просто без задних мыслей. Так какая тебе разница, может, я это золото возьму, кому-нибудь передарю или выкину на улицу. Ты же мне подарила. А я тебе переотправляю, ты говоришь, а, его же не примут в ломбард, ничего, что я мне сейчас, вот я потратилась, а чем мне с ним теперь делать? Значит, это было не от э, всего сердца подарено. Значит, это было с этим, я не дура, поймите, в конце концов. Вы имеете дело с человеком, который видит вас насквозь, и вы хотите меня обмануть. Я к тому, что нельзя вот так вот, знаете, обращаться ко мне только тогда, когда тебе нужна помощь. А когда человек вытащила, взяла удар на себя и сама заплатила своим здоровьем, стрессом, вы не знаете мою жизнь. Я сильный человек, я никогда вам, вам не покажу свои трудные минуты или какие-то моменты и не, и не считаю это правильным, и не, и не собираюсь это делать. Но вы не думайте, что у меня в жизни рай земной, все прекрасно. Нет, я расплачиваюсь за то, что я помогаю таким, как вы, беру удар на себя. Мне не надо ничего отправлять, но хотя бы спросить, можно элементарно спросить просто, а как мне откупиться от сил, чтобы я хотя бы тебе сказал, иди вот так сделай, чтобы я не платила за тебя. Зачем? Все сделано, до свидания. И вот этот случай в восемнадцатом году человек с таким диагнозом ужасающим пришла ко мне, то есть пришел ко мне. Жена пришла насчет мужа. С 18 -го года четвертая стадия. Уже просто внутри метастазы, в печени, в сосуде, тазобедренный. Я не знаю, четыре года я этого человека держу в этом мире живым. Вы думаете, что они пишут? Они каждый раз пишут только, что им надо, что теперь им надо. Я ни разу не услышала, спасибо, он живой благодаря вам. Нет, мне только пишут, что еще надо, еще раз помогите, еще в этом, в этом. И уже у меня просто нервы сдали. Реально сдали нервы. Я сказал, слушайте, вы только приходите мной пользоваться. Они даже не поняли, что я сказала и почему. Пишут Яне. не отправляю. Я говорю, Ян, 4 года этот человек живой, благодаря моим работам с таким диагнозом, с такими метастазами, ни одного органа живого внутри нету, он бы уже давно умер. Так эти люди ни одно слово спасибо не сказали, они только пишут. Нам еще это надо, еще раз помогите, еще это помогите. Хоть раз, блин, спасибо, я не услышала. Ну, в конце концов, я же человек, мне что же обидно. Я, я же человек, в конце концов. Я сказала, все, мне это осточертила. Больше пусть не пишут. Я не буду им больше помогать. Не хочу. Опять я не пишут. Я отправила этой женщине голосовой. Я вам включаю этот голосовой. Послушайте. Ты с 18 -го года мне пишешь, уже четыре года назад я взяла фотографию твоего мужа, отсекла смерть. Ни один человек онкологически больной, имея столько метастаз и опухолей, не дожил бы до наших дней. Четыре года я дала жизнь твоему мужу. Ты хоть раз мне сказала спасибо? Ты хоть чем-то отблагодарила? Мы благодарные люди, мы никогда не забудем. Мы никогда... Да я чтобы в долгу не останусь, я никогда. Четыре года твою мать, четыре года назад ты ко мне обращалась, я взяла фотографию твоего мужа и помогла. Четыре года он живет благодаря мне. Ты когда-нибудь что-нибудь мне сказала спасибо? Нет. Я сказала, открой твои дороги, проведи ритуал от онкологии. Я открыла эти дороги, ты провела? Ты четыре года вот просто четыре года твой мужчина существует благодаря моей работе. И ты опять недовольна, опять ноешь, воешь. Ты мне хоть слово спасибо сказала за эти годы? Нет. А ты знаешь, что такое вообще остановить онкологию? Ты знаешь, какой это риск для человека? Не знаешь. И тебе это знать не хочется. Выть, плакать сутками, мы, конечно, мастера. Но благодарить человека мы даже не подумаем. Зачем? Зачем это делать? Давай еще четыре года, она пусть продлит ему жизнь. А я буду каждый день плакать. Терпеть не могу таких людей просто. А вы знаете, что такое плата? Это энергообмен. Энергообмен. Пусть не мне, пусть силам, но это энергообмен. Ты получаешь, ты ничего не отдал взамен, это вернется. Почему четыре года это длится? Потому что человеку в голову даже не пришло сказать спасибо. В голову! Я показываю, как начинается каждый смс. Каждый Извините, я, наверное, не ясно выразил. хочу провести для себя сам ритуал. Дальше. Меня зовут там и так далее, да, открыли мне дорогу, благодарю вас, Астана, сильно, опасно, спасибо, мы хотели сегодня провести ритуал. Дальше. Меня зовут Светлана, уже пишу там с телефоном мужа, вот, мы одни неоднократно делали сейчас в Израиле, помогите мне, пожалуйста, вот, врачи и так далее. А внизу что пишет человек после того, как я ее отчитала? Слушайте внимательно. Инга, уважаемая, я в каждом сообщении вас благодарила. Писала после каждого ритуала, что врачи удивлялись нашим анализом. Я показываю вам, чтобы вы не сказали, что сама читала. Вот. Где благодарили меня каждый раз? Вы каждый раз только писали. Нам еще теперь это надо. Да, вот у нее все уже улучшения пошли. Все прекрасно. Уже люди удивляются, врачи удивляются. А теперь надо вот то нам. Где там благодарность и спасибо вы говорили мне? В каждом сообщении вас благодарила, писала после каждого ритуала, что врачи удивлялись нашим анализом. Я всегда писала слова благодарности после каждых наших анализов. Нет! Нет! Вы приходили только просить. Я делилась результатами, проводила ритуалы, благодарила, простите, я писала в основном я не просила ее вам Не ври! Ты Яне написал первый раз! И поэтому она не поняла, кто это, написала мне, а вы с ними работаете, вот посмотрите, пожалуйста. Не надо все сваливать на Яну. Когда говорю, нет там переписки, а мы с другого номера писали, а этого номера теперь нет, он там передали мы племянникам, подругам, еще кому-нибудь. Я бы никогда не позволила себе по отношению к какому-нибудь... Не... Вы уже позволили неуважение, что за четыре года вы никак не отблагодарили меня за мой труд. Это уже неуважение. Хотите, прям в лицо вам скажу? Знаете, как говорят, прямое слово из шаку говорят, а человек должен намеки понимать. Вы уже сделали... Вы уже не, не уважаете меня, если вы четыре года не посчитали, что этот труд вообще стоит благодарность какой-либо. В конце концов, реально, за идиотку, чтобы приняли. Я сказала спасибо, да, вот я еще проведу, еще спасибо. Да не надо мне от вас ничего. Но вы хотя бы можете от сил просто откупиться, чтобы потом я за вас не платила. Своей энергией, своей болью, своими какими-то непредвиденными расходами и какими-то стрессами, все такое. Я всегда просила передать наши результаты. Только результаты передавать еще что-нибудь новое попросить, правда? Вот просто вы не цените и никогда не оцените. Никогда. Вы должны идти эфирюгам всяким, чтобы они дрались с вас по 20 тысяч долларов, просто сдирали, а потом заносили в черный список, посылали на три буквы, а потом шантажировали, запугивали, что вот посмеешь что-нибудь сказать, посмотришь, что я с тобой... Вот это надо с вами делать, реально. Вы никогда не цените настоящий труд. Вам эти легенды, сказки расскажут. Вот возьмите свечу, купите, она там заряженная какими-то всякими там, не знаю, травами, всякими вот притянете любовь. Вы сказки любите. Вот этот вот камень вам принесет удачу. Вот я там заряжаю, вот эта кукла вам даст чего-то там такое. Она откроет ваши дороги, купите за 100 тысяч рублей. Вы бегом идете туда. Вам нравятся сказки, а реальный человек, который рядом с вами, и реально вам помогает. И вы видите, что ваш муж с этим диагнозом ну покажите мне хоть одного, кто бы выжил столько времени. Вы только приходите просить. А когда для вас все сделано, вы даже, слово спасибо, вы даже не заявляетесь, вы не, не являетесь, не выходите на связь. Знаете, как омерзительно? Но вас все равно приводят ко мне. Рано или поздно по кругу ведут, снова приводят ко мне. Опять идете просить о помощи. Я смотрю, год назад помогла твоему сыну, твоей дочери, вытащила, спасла. Что ты мне сказала? Хоть спасибо мне сказала. Нет, принимайте как должное. А это неправильно. Так вот, девушка, у которой жених, Прям перед свадьбой чуть не погиб. Ты мне спасибо хоть написала, после того, как я его вытащила с того света. Я не удивляюсь потом этому всему, когда люди не хотят быть благодарны, когда люди не хотят быть обязаны, они обливать тебя дерьмом и обнуляют, чтобы не чувствовать себя, ну, мягко говоря. Так лучше я скажу, да, это все совпадение, это все ерунда, это все, при чем здесь она. Чем я скажу, да, я неправильно поступила. Вы знаете, можно иногда человеку просто прийти и сказать... Я неправильно поступила, действительно. А что касается этой женщины, мне не нужно от тебя ничего. Не дай боги, что-нибудь вообще мне отправишь, я тебя отправлю обратно. Обратно отправлю. Мне не надо после подсказок, после вот такого вот отчитывания, просто уже достучания до мозгов, мне ваши дары нафиг не нужны. Человек должен догадываться об этом сам. Понимать, что нужно откупаться от этих сил. Хотя бы уважение проявить, хотя бы показать. Хорошо, сними, скажи людям, мой муж 4 года благодаря этому человеку жив. Зачем? Вы понимаете, что дерьмо лить сутками, они рады бежать. А когда у них такие результаты, даже спасибо сказать не надо. Кто знает об этом, кроме меня и вас? Никто. А если скажете, узнают. Иногда нужно говорить какие-то хорошие вещи, понимаете, не только грязь лить на людей, но еще и хорошее показывать, если оно есть. О чем тут разговаривать? Не о чем. После одного такого отчета женщина мне написала, здравствуйте, год назад, <coughs> а, здравствуйте, вы просили писать, я не просила, я сказала, когда есть результат, надо говорить спасибо, хотя бы напишите, чтобы я знала, что все завершено, и я пойду за вас откуплюсь. Вот о чем я говорю. Я хотя бы выйду, откуплюсь за вас, если у вас уже все хорошо. Чтобы мне самой у меня не забрали что-нибудь, я отдам за вас, хрен с вами. Но хотя бы говорите, что уже все хорошо. Вот вы сказали, что вот надо писать, говорить, что вот вы помогли моему сыну, он чуть не погиб там. Я вот хотела вам сказать, что у него все хорошо. Я говорю, спасибо! Еще два года бы подождали, потом написали, зачем. Все, молчание, больше ничего не написали. Она, наверное, обиделась, подумала: нихрена себе меня обижает. А это меня не обижает. Меня это не обижает вообще, как вы считаете? А мне это приятно. Когда ко мне приходите только: дай, дай, дай помоги, помоги. Я очень редко с кем-либо вообще хочу выходить в кафе или куда-нибудь. Вы не думали, почему? Потому что корректности нету. Абсолютно! идешь там, одну кофе тебе поставят, и вот все. Вот, а вот думаете, вот так, вот всякий хочет сказать. Вы для этого меня пригласили, чтобы я отработала это кофе. Редкий случай, чтобы человек понимал, что этому человеку хватает работы и в жизни. Сейчас можно просто вот расслабиться, вот просто выйти и так далее. Я помню, когда один раз меня пригласили на день рождения, на шашлыки, я пришла и всей семьей Ой, посмотри, пожалуйста, вот мои племянницы. Ой, посмотри, пожалуйста, потом бабушка пришла. Ой, посмотри, пожалуйста. Ой, папа. я сижу в этой комнате. Еще кому-то смотрю, и край, муха слушаю. Там бабка сидит, и она говорит, бабуль, ну как-то нехорошо выходит, мы ее пригласили, вот ну, как бы в гости, она сидит, вот ну, всем смотрит. Вот человеку, может быть, надо было немножко, сообразили, может, надо было немножко как бы, ну, расслабиться. Они жрут, танцуют, я сижу, их судьбы смотрю. Но тогда я еще не умела давать отпор. Я сейчас, когда вспоминаю, я бы себя за волосы, блин, схватила бы за это все. Я бы сказала, пошли вы нахрен со своим шашлыком и кофе. Жрите сами. Но тогда мне было неудобно. Я была молода, еще не умела вот так вот за себя постоять. Мне было как-то стыдно, что ли. И она, значит, что сказала? Нихрена себе, пусть отрабатывает. Мы ее что, просто так, что ли, кормим? Охренеть. Я после этих слов... Они просто сидели, они тоже услышали, что я услышала. Я просто встала, оделась, вышла. Ой, что вы, Инга, а что вы уходите? Я ей взяла пять тысяч, положила на это. Я говорю, бабушке своей передай. Я говорю, за кофе и за шашлыки оплатила. До свидания. Ну вот, что вы, мы обидимся. Я говорю, а я обижусь еще больше. Вот, понимаете, один из миллионов которые помнят, благодаря кому действительно их жизнь поменялась. Еще раз говорю, естественно, хороших людей много. Понятное дело. Просто о хороших людях что, сидеть их отчитывать? Нет. Ты говоришь то, что должны люди исправить в себе. Ты говоришь о неправильных поступках. О хороших поступках говорить не нужно. А это и так видно, что это достойные поступки. Только приходите просить. Никогда никто ни разу не подумал, а этот человек вообще это снимает, это легко. Никто никогда. Все на этом.